Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск программы «Амперметр» в новом формате, в котором мы рассказываем об устройствах зарядных станций компании «Автоэнтерпрайз». И сегодня мы будем говорить о том, как устроен корпус зарядной станции. В этом нам поможет Саенко Сергей, инженер-конструктор компании «Автоэнтерпрайз». Сергей, расскажите, пожалуйста, вот какие основные требования предъявляются корпусу зарядной станции? Первое, что зарядная станция ну, обеспечение э, IP э, безопасности. То есть, вот эта станция у нас сделана по стандарту IP54. IP54 уровень защиты от внешних воздействий оборудования, при котором гарантируется полная защита от контакта пользователя с внутренней частью устройства. Пыль, даже попав внутрь объекта, не нарушает его работу. Вода в виде брызг не может попасть внутрь с любого направления. Э, у нас тут стоят силовые модули, которые требуют постоянного очень сильного охлаждения. Особенность нашей станции такая, что она у нас приподнятая над землей. И это Сделано абсолютно не просто так, для того, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию наших силовых модулей, а именно, могу более подробно рассказать, у нас воздух, который всасывается, всасывается вот в это, вот эти вот вентиляционные решетки, затем они проходят внутри вот этого корпуса, вот тут у нас стоят ряд вентиляторов и продувают наши радиаторы на вентиляторах. Кроме этого, силовые модули, которые тут установлены, они тоже в самое всасывают из себя внешний воздух, продувают их. Ну а эти вентиляторы точно таким образом выдувают наше тепло вот в эту сторону. Наружу да, наружу выдувают. Тем самым у нас получается обеспечивается четкий проход воздуха, который не перемешивается внутри станции. И это обеспечивает очень хорошее охлаждение наших модулей. На этапе разработки с помощью специализированного программного обеспечения конструкторы «Автоэнтерпрайз» рассчитывают тепловой режим внутри корпуса при работе на максимальной нагрузке. После сборки тестового образца все рассчитанные параметры проверяются на практике. Во время испытаний измеряется интенсивность потоков, а также температура воздуха на входе в корпус, зарядной станции и на выходе из него. Согласно требованиям производителей силовых модулей, эта разница не должна превышать 20 градусов Цельсия. В зарядном комплексе «Автоэнтерпрайз» эта разница не выходит за 10 градусов. Кроме этого, зарядная станция выполнена на ноге. И почему вообще она приподнята наверху? Наверху она стоит с той целью, чтобы вся грязь, мусор, зима не менее засасывался вверх. То есть она у нас стоит вверху и гораздо меньше засоряется. Другие же, более конкурентные, или наши конкуренты, так скажем, Зарядные станции, они выполнены просто в виде столбиков каких-то или же, так скажем, в виде холодильников. Там в СИТЭКах какая самая главная проблема? Воздух идет, забирается снизу, предположим, зима, навалила снега, а он снег заваливает вентиляционные отверстия. Он начинает или вообще снег эту грязь в себя полностью всасывает, забивает этой грязью полностью всю электронику, она выходит из строя. Сетек. Шенчжен Ситек Поверко ЛТД Китайский производитель зарядных станций, поставляющих в том числе в Украину За время эксплуатации этого оборудования в нашей стране Выявилось огромное количество как программных, так и технологических дефектов При полном отсутствии гарантийного обслуживания со стороны производителя Столб внутри можно разбить, скажем так, на три условные части Две части слева и справа В них находится груза, при помощи которых мы подтягиваем кабели слева и справа И в центре это у нас идет подвод силового кабеля Автомобили, которые паркуются возле этих зарядных станций, электромобили при зарядке, я знаю, что могут запросто въехать в эту ногу. Нога удар выдержит? Да, нога, нога удар выдержит. Это сталь толщиной 4 мм, размер ноги 180 на 100 мм. То есть тут ну, быстрее поломается машина, чем станция. Когда разрабатывалась эта станция, я знаю, очень много уделялось внимания удобству ее обслуживания. Вот Что для этого сделать? Вот Какие-то предусмотренные конструктивные решения? Удобство обслуживания это элементарно. Внизу предусмотренный замок, мы его очень с легкостью открываем. Этот замок. У нас крышка на воздушном амортизаторе, которая очень-очень легко, вот она у нас закрыта, вот она с легкостью открывается, и мы имеем полный доступ ко всем частям станции. С той стороны она у нас симметричная, то же самое. С одной стороны у нас предусмотрена электроника для DC-части, с другой стороны предусмотрена электроника для IC-части. Также установленные модули. Очень легко обслуживаются. Здесь очень хитрая конструкция петель. Вот. Ну необычно. Просто в рояльные петли какие-нибудь можно было сделать. Здесь выбрана другая конструкция петель. Почему это было сделано? Значит, Петли вот такой вот, хитрой формы сделаны были потому, что во-первых, нам нужно обеспечить Полное прилегание нашей крышки Вот она у нас идет, уплотнитель Значит, Если бы мы сюда бы рояльные петли поставили Оно бы у нас уже не обеспечило такое бы. И во-вторых Если просмотреть физику открывания Вот этого всего ящика Для того, чтобы он не затирал вот этот вот верхний край Были придуманы вот такие вот угловые Хитрые петли, которые наш Вот этот весь каркас, который мы с вами Открываем, закрываем, с легкостью поднимает И выводит за пределы станции И при этом у нас ничего нигде не цепляется плоскость вот эта вот передняя плоскость опять же насколько я знаю вроде бы тоже не просто так была придумана да передняя плоскость это как рекламная область то есть у нас все, все, все тут еще не хватает экранчика управления и коннекторов. Ничего, то есть пульт управления станции был снесен специально в другое место, а эта площадь оставилась для рекламы того, кто у нас ее купит. Он может тут разместять все что угодно. Сергей, ну помимо больших комплексов, Автоэнтрпрайс выпускает еще маленькие зарядные станции для персонального использования, в том числе вот такие вот. Они, насколько я понимаю, должны быть защищены более серьезно, потому что, как правило, такие зарядные станции ставятся в местах менее людных, менее проходные, да? Чем? Отличается защита, чем отличается корпус этой станции от э, мультикомплексов? Да, станция это у нас переменного тока То она внутри, ну, можно сказать, греется, но не сильно То есть она не требует внешнего никакого охлаждения Это значит, что мы ее можем полностью закрыть плотненько и обеспечить э, защиту IP64 от внешних воздействий. IP64 – уровень защиты от внешних воздействий оборудования, при котором гарантируется полная защита от контакта пользователя с внутренней частью устройства. Попадание пыли внутрь корпуса полностью исключено. Вода в виде брызг не может попасть внутрь с любого направления. Корпус выполненный тоже металлический, полностью герметичный. То есть, когда мы его закрываем, если правильно он выполненный, я надеюсь у нас все станции правильно будут выполнены и правильно делаются, то в принципе мы можем ее опускать в воду и с ней ничего не будет. Это так называемая маленькая домашняя станция. Есть у нас еще вариант по более станция, но корпус у нее же самое соответствует IP64. Значит, как я понимаю, вот это у нас новая разработка компании. Ну, да? По... Да, это вот только первая партия, которую вы видите перед собой. А чем отличаются эти корпуса от тех, которые мы видели раньше? Ну, принципиальное отличие то, что внутри мы будем использовать другие силовые модули И естественно те, эти силовые модули под те корпуса вообще никак не подходили У нас тут внутри выполнена вот такая металлическая рама И новые модули, они выполнены в таком факторе, что они вставляются с нижней части, как в кассету И тут просто закручиваются винтиками для обеспечения прочности конструкции все наружные панели зарядного комплекса, а также внутренние узлы крепятся на стальной раме из труб прямоугольного сечения. Это гарантирует отсутствие деформации наружных панелей и препятствует попаданию внутрь корпуса пыли и воды. Здесь больше отверстий, больше прорезей. Это как-то сказывается на надежности защиты? Абсолютно. То есть эти все прорези это сделано для того, чтобы немножко скрыть все гермоводы, вентиляторы, чтобы обычному пользователю, который к ней подходит, этого знать не нужно. Ему только лишь бы провод выходил из самой станции. Угу. То есть, а герметичность обеспечивается все так же вот этими плотными прилеганиями? Да, герметичность, ручками. вот у нас все везде резиночками, все проставлено, все на плотно закрывается. Не пробовали использовать не сталь, а какой-нибудь другой материал, например, алюминий? Ну, это, это именно станции нет, еще не пробовали, да. потому что это экспериментальное всего лишь, мы их мало выпустили. А вот мультикомплекса, который был в предыдущем кадре, мы использовали, то есть уже есть модель, которая выпущена полностью из алюминия. Самая главная задача, зачем, в принципе, вообще мы это делали за алюминия, перевозка станций, а именно авиаперевозка в другие страны стоит очень-очень дорого. Алюминиевая станция получилась практически в два раза легче, и, естественно, перевозка ее будет дешевле. Это вот сейчас новое поколение пойдет корпусов для зарядных станций. На чем сейчас вы работаете? Значит, следующий этап развития – это станции более высокой мощности. То есть в данный момент эти вот станции у нас могут работать максимально в пике, это 60 кВт. Следующий этап это у нас 120 кВт, то есть в два раза больше. У нас тут используются 4 модуля силовых по 20 кВт, там будет использоваться 6. Силовой модуль – это внутренний элемент зарядной станции, преобразующий переменный ток от сети в постоянный для зарядки электромобиля. В зависимости от проектной мощности зарядная станция может иметь от 1 до 6 таких модулей. То есть это что нам дает? Мы можем также для новых автомобилей, которые заряжаются по стандарту CCS, mm -hmm заряжать ее со всех четырех модулей даже одновременно одновременно это такие как вот новые теслы они могут брать ток до 300 ампер сразу при старте на зарядке и также можно будет заряжаться на этих станциях две машины одновременно по стандарту шадема или CCS. вот такая сложная штука корпус зарядной станции от авто enterprise а в следующий раз мы расскажем о том как и почему устроены коннекторы зарядных станций авто enterprise и если у вас появятся вопросы не стесняйтесь Задавайте в комментариях.